Сколько раз вы в день говорите, я хочу? А сколько раз вы говорите друг другу, я думаю, что это так? Или соседу, или в семье, или кому-то. И вы абсолютно стопроцентно уверены, что это правда. Поэтому строение своего собственного мира по своим прообразным желаниям, это и есть... Вавилон. На самом, деле, на самом деле мы находимся в очень удивительном, ну как бы сказать, участке времени, время это дар. там мы можем сказать, что это конец времени. Это время борьбы с последним кризисом. У нас войны везде, у нас голод, у нас бездомные дети. У нас болезни, которые, можно сказать, были в Средневековье, если вы знаете, они возвратились и возвращаются. Раньше не было, был промежуток, но возвращается то и чума, и всякие вирусные заболевания, такие, которых этот мир лечить тоже не умеет. Поэтому нам нужна Божья весть, как сохранить ту жизнь, которую Он дал нам. Дар Божий. Люди, может быть, иногда смеются. Мы, вот согласитесь со мной, что мы больше боремся за кусок хлеба. Что мы думаем каждый раз, и я смотрю, есть ли у меня материальная сторона, смогу ли я то. Многие люди, вот когда звонят, нам тысячами звонят люди, что они нам говорят, ой, извините, у нас нет денег. Но это самое малое, что надо иметь. У нас была одна бабушка, ей очень нужно было прийти, она была из Литвы. И она сказала, мне ясно, целое лето она собирала чернику, бруснику, на рынке продала и приехала, она же не знала как. Она молилась только, и вот по молитве с ангелами она вдруг стоит там в этих воротах и говорит, извините, я в правильное место пришла, она же адреса не знала. И она стоит, Эстер, вы здесь? А говорю здесь, как вы дошли? Ну как? Молитвой? Дает мне эти деньги. Я засмеялась и говорю, да. Вера нужна, Бог нужен, и желание, и понимание, что ты в этом нуждаешься. Поэтому поэтому для меня очень важно то, что вам с 8, 11, 12. Люди борются и готовы оторвать этот последний кусок у кого-то. Но что говорит Амос? «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод». А какой голод? Не голод хлеба, но жажду воды, жажду слышания слов Господних. А их нет. Есть человеческие слова, есть человеческие размышления, а там, где говорит Бог, а иногда Он говорит против нашего Я, и нам это неприятно. И будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, но его не будет, не найдут его. Потому что в то время, когда Бог его давал, берите, пейте, пейте из ручья, берите бесплатно не брали, не напились, и оно не осталось в сердцах и в жизни человека. И теперь пустота. Мы боремся против нескладных ситуаций жизни и думаем, о, благословения Божьего нет, я заболел, а может быть, это ваше самое большое благословение. Потому что вы начали искать то, в чем вы действительно нуждаетесь, а иначе этого никогда бы не случилось. И вы найдете то, что вы даже не искали, и найдете то истинное. Почему Петр говорит, что с великой радостью принимаете трудные ситуации? Я не видела особо человека, который бы радовался: ура, мне так плохо, что мне так хорошо. Мне так хорошо, что мне так плохо. Я никогда не видела такого человека. Но тут сказано, что это действительно... Поскольку эклезиаст говорит, мы не знаем, когда радоваться. Человек настолько... Человек, что он радуется, когда надо плакать, а плачет, когда надо радоваться. И это действительно так зная, что испытание вашей веры производит терпение. На Евангелии Откровения мы немножко дальше его просмотрим. И трехангельская весть, которую большинство мира не знает, это весть надежды на самом деле, весть последнего времени, весть выхода из Вавилона. А люди говорят, я верю, и сидят в Вавилоне, и не знают, что, может быть, Бог придет и скажет им «Извини, но я не знаю, кто ты».